Привет, дорогие ребята, с вами снова Course, И сейчас мы с вами погоняем А где мы с вами погоняем? Сейчас колесико покрутится И все поймут, где мы сегодня погоняем Ну как все? Те, кто играет в игру, те поймут Кто не играет, сейчас узнает, где мы погоняем А ездить мы сегодня будем на арене Будем зарабатывать ключики, чтобы открыть одну суперскую-суперскую машинку в принципе, в конце выпуска будет... Ну, короче, я покажу в конце выпуска, какую именно машинку мы хотим открыть. Ну, а пока поехали. Наша вот эта полицейская машина, Франкоптер, еще не до конца прокачанная но я думаю, нам хватит нашей жизни, атаки и навыков, чтобы проехать 3000 метров. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как нас чуть-чуть сейчас не закусали до полусмерти. Полицейские другие машины. В общем, у нас стратегия пролететь как можно быстрее, меньше конфликтовать, побольше бомбочек и поменьше вот так от зависаний, потому что жизнь ну, заканчивается очень быстро. Вот а, здесь на арене нам не нужно убивать как можно больше машин, а нужно проехать как можно дальше. Вот. И несемся, несемся, несемся. Интересно, а, ребят, кто на арене ездил? Есть ли здесь ловушки? Ну, я имею в плане сверху клетка падающая и проваливается вот тот пресс непонятно с зубами есть тут или нету. Э, если честно, я пока еще ни разу не встречал. Кто встречал, дайте об этом знать, пожалуйста, в комментариях. И, кстати, ребят, а у кого-то какие результаты на арене? кто? ой, -ой, -ой как нас маятником-то этим непонятным ударила вот этим кактусом ой-ой-ой-ой-ой но слава богу мы только что взяли и еще ух ты как нам везет жизни у нас восстанавливается одна за одной круто-круто-круто не совсем, ой как машинка нас отбросила печальненько она получается вот так вот но э, больше полупути уже да, скоро будет уже две третьих пути Проеденных, э, <смех> проеденных короче преодоленных проеденных какое-то слово непонятно то ли кушаешь то ли едешь <смех> смешно ой а машинки не смешно перевернулась ее кусают чем скажу что вот этот дрон который нам бонусом достался за просмотр видеоролика очень классный он нам помогает вот так вот бомбами и ну, капитально он нам в общем скажу. Ай-яй-яй, шипы нас ударили полицейского бух бух бу бу, бу бу Скоро уже мы собираем очень много денег и купим все-все-все улучшалки, которые только можно купить. И посмотрим, а насколько далеко мы сможем заехать. Я думаю, 1010 можно будет проехать смело. Щит пропустили. Euh, ё, ё, ё, ё, лучше перед, таким, перед такими щитами, видели красный, лучше притормазывать, чтобы такие вертолеты не появлялись А э, кто обратил внимание, в принципе, кто играет тот знает Там э, время проходит и появляется зеленый щиточек И если его взять, то наоборот, он нам помогает А красный помогает себе. у машины без колес Пока, разули машину полицейскую Вот а, а все, 3000 есть. Едем дальше. Щит достанем. Нет, не достали. Щит, к сожалению. Но у нас пока еще жизни есть. Едем, пока едется. Ух ты, сколько... полет! Вот опять красный щит взяли. Опять вертолет. Вот сейчас нас бомбить начнут. Едем, едем. Ой, ой, ой, ой, ой бомбочка. Ой, ой, не... О, сорвалось. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, давай. И все. Нас уничтожили, но ну, мы 3000 проехали, даже немножко больше, почти 3400. Вот сейчас посмотрим, что же за машинку можно открыть с помощью вот этого люча. И... Та И тадам, не а, тадам, да, давай назад. показываю же машину, ребята, не это. Вот-вот эту Берсерка можно открыть с помощью ключей. Но нужно три ключа. Один у нас есть, еще два, но это приведу в следующих выпусках. Все, всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте пальчики, обязательно нажимайте на колокольчик.